Всем доброй ночи! Я обещала вам, что я буду дарить вам поющие заговоры. И я попрошу открыть этот ролик, который я сегодня сняла, и посмотреть, чтобы понять, что это такое, чтобы мне не пришлось по новой подробно вам объяснять. Музыка это ритуальная часть древних религий. Песнопениями, призывами призывали духов, души предков, духов войны, духов рода. Именно поэтому мы любим песни. Песни нас успокаивают. Именно поэтому Человек пытается в песнях выразить свои чувства. Именно поэтому, когда мы собираемся, нам хочется спеть. Это звуки самые первозданные, самые архаические, которые остались в нашем подсознании. Когда у нас речь была не столь развита, и мы пытались прояснить и Выразить свои чувства и мысли звуками. Поющие заговоры, они очень сильны. Очень сильны тем, что это как мантры для духов. Духи, которые тысячелетиями слушали песнопение шаманов, кавказских аза, равнинных ведьм, это русские ведьмы, карпатских Уцулов или Мальфаров, африканских шаманов и колдунов, и шли на их зов и с утроенной силой возвращали им то, что они просили у них. Поэтому я буду учить вас поющим заговорам, которые не менее сильны, чем остальные. Когда нам плохо, мы поем выплескивая эту боль, когда нам хорошо мы поем, когда мы слушаем песни наших предков, у нас образуется невидимая энергетическая нить, она нас подпитывает, и тогда мы преодолеваем все трудности. Вот поющие заговоры именно такие. Благодаря этим звукам, которые мы издаем, мы привлекаем духов мы входим в некий такой транс измененного сознания. И тем самым то, что мы просим, получается намного сильнее. Кроме всего прочего, перемены и изменения вокруг происходят. И мы себя чувствуем совершенно по-другому, потому как мы меняем свое подсознание. Это призыв. То, что я сейчас вам э, подарю, я уже подготовила в записи, чтобы не отвлекаться. Я всего лишь вам включу. Это из древней закавказской магии призывы жрецов. У меня голос охрип. В данный момент не скажу, что я э, идеально пою. Но те, у, которые, у кого есть голос, те могут э, спеть по-другому. Кстати, мелодию подобрать можете любую, не имеет значения. Но тяните звуки. У вас начнет голова кружиться. Первый раз очень непривычно. Но второй, третий раз вы почувствуете эту силу, эту мощь. Можете делать несколько ночей к ряду. Тяните звуки. Произносите эти звуки, можете произносить вместе со мной, включить, можете отдельно переписать и, и петь эти заговоры. Именно поэтому в, в храмах, в церквах служат литургию, точно так же, как в древние времена жрецы песнопениями призывали духов и славили богов. Они отдавали дань энергии и усиливали себя. Потому что когда вы находитесь в неком таком состоянии экстаза, когда вы находитесь в пограничном состоянии измененного сознания, у вас очень многое меняется внутри. Уходят страхи, усиливается душевное состояние, подсознание выдает вам решение проблем. В данный момент этот э, заговор защитный что он вам даст если у вас опасности суды, какие-то тяжбы какие-то трудности развод, страх, шантаж угрозы проведите это несколько ночей к ряду столько сколько нужно чтобы это все решилось. Я вас уверяю, все вокруг изменится потому что на ваших зов придут духи и эти духи придут и исправят все вокруг вас. Вам нужно зажечь свечу и, глядя в огонь, или сесть напротив окна и, глядя в темноту ночью, спеть этот заговор, тянуть эти слова. Еще раз вам повторяюсь, совершенно не обязательно, чтобы совпала именно мелодия. Как вам идет, так вы и поете. Это не имеет значения. Проведите это несколько раз для начала. Ну, например, 3-4 раза. Потом захочется вам еще больше. И вы почувствуете, что каждый раз просто прилив энергии. Такое ощущение, что вы молодеете. Извиняюсь за тембр голоса, поскольку я не пою профессионально. И у меня есть слух. У меня чувство, то есть, я могу ловить музыку, но в данный момент, во-первых, голос хриплый, и во-вторых, он не поставлен, естественно, как у профессионалов. Духом все равно хрипит ваш голос или нет. Им главное, чтобы вы вошли с ними в контакт, чтобы вы вошли вот в это состояние измененного сознания. И вы на минутку почувствуете себя тем самым шаманом. Вы поймете, что чувствуют они, когда призывают этими гортанными звуками духов. Итак, начнем. И теперь обратите внимание, что будет происходить, когда я начну произносить. Посмотрите, как погода начнет меняться. Обратите внимание просто на экран, смотрите. Вселенная. Открой врата, открой врата. Тьма и свет сгущаетесь. No. станем мы незачем Соединитесь, соединись воедино, небо и земля, юг и восток, север и запад, чертите вокруг. Заинственный круг, защитный круг, волчевой крик совы, в ночной тиши Вселенная, открой врата ночи. Зайдитесь воедино. Защита моя со мною. Волк свободен в лесу. Я свободна в мире людей, Сова порыхает ночью, А я свободно живу в мире людей, Вселенная соединена. Свет Время служит мне Время, мой друг, мой настал Звуки, горы, реки, все едино во мне, а я с вами едино. Я детьями расстания. Я твое любимое создание, соединяйся во мне. О -о -о -о, волчи, криксовый, север-юг, восток. Запад. Чертите вокруг Таинственный круг Защитный круг Услышь меня, матерь темная, услышь Открой двери судьбы Впусти меня, впусти меня туда. Я пришла за милостью, как тебе заклинаю. Луной и солнцем, землей и водой. И чаши весов судного дня. Услышь меня, забери мою боль, Взамен отдай мне силу жизни. Тишина мне служит, время мой друг и наставник мой, учитель и целитель. Ой, в ночном лесу. Крик совы, Юг и запад, Север и восток. Чертите вокруг Защитный круг. Храните мою жизнь, Мою кровь, и меня, моя кровь во мне, но не на мне, моя кровь во мне и жизнь бьется в сердце, крик совы, волочивой, ты сам. Ты со мной, ты со мной, Матерь, темная, вселенская сила, дай мне все, что я просила. Взамен получи благословение мое. Oh. Uh...